всем привет сегодня с вами видео я вам расскажу как делать таблицы word перед нами открыт word чтобы нам нарисовать табличку либо ее добавить необходимо перейти во вкладочку вставка и выбрать таблица здесь у нас есть вставка таблицы сколько у нас будет столбцов и сколько строк допустим два столбца и две строки также можно три столбца три строки и так далее Допустим, выбираем два столбца, две строки. Все, табличка у нас вставилась. Здесь можем написать имя, здесь фамилия. Далее. Следующий способ, как ставить табличку. Также нажимаем вставка, таблица. И у нас есть нарисовать таблицу. Мы ее можем вручную. Допустим, у нас имеется шаблон на бумаге. И мы его по нему смотрим. И рисуем табличку сколько количество столбцов нам необходимо количество строк также можно все нарисовать вот таким способом Следующий. нажимаем вставку таблица можем вставить таблицу excel у нас с вами открылась табличка excel два раза кликаем допустим ячейка 1 ставим 3 b1 ставим 2 и также можем прописать формулу, чтобы у нас все посчиталось. Допустим, А1 плюс Б1. Сколько у нас будет? Ребят, вот таким способом можно вставить таблички в Word. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. До скорой встречи. Всем пока.